Заказать расчетный лист возможно с помощью сервиса портала «Вместе». Запустить страничку возможно по двойному клику на ярлыке, расположенном на рабочем столе. Для входа в личный кабинет необходимо ввести логин и пароль, полученные при трудоустройстве на работу. Затем нажать кнопку «Войти». Заказ расчетного листка возможен из раздела Сервиса. «Мои заявления». В форме списка заявлений нажимаем кнопку «Подать заявление». Затем в форме «Мои заявления» находим шаблон «Расчетный лист» и нажимаем кнопку «Заказать». В форме подачи заявления в полях «Начало периода» и «Конец периода» указываем период, за который нужно получить расчетный лист. Заказать расчетный лист возможно за любой период, в котором были начисления, но только начиная с 2018 года. Если вам необходимо получить расчетный лист за несколько месяцев или за год, тогда в полях «Начало периода» и «Конец периода» указываем необходимый период. Например, требуется получить расчетный лист за 2018 год. Раскрываем выпадающий список поля начала периода». Отобразится календарь текущего месяца. Выбрать требуемый период в календаре возможно несколькими способами. Начало периода выберем из выпадающего списка. По умолчанию развернут календарь текущего года. Пролистаем календарь вверх. Выбираем год 2018 и месяц январь. Поле начала периода заполнено. Теперь в поле конец периода необходимо указать месяц, декабрь 2018 года. Данное поле заполним вторым способом. Раскрываем выпадающий список. И с помощью кнопок «Навигации» пролистаем календарь до декабря 2018 года. Поле «Конец периода» заполнено. После выбора периода нажимаем кнопку «Отправить». Заявление сформировано. Расчетный лист за указанный период отправлен на корпоративную почту. По кнопке «Назад» будет открыта форма подачи заявления. Если при выборе периода указать месяц, в котором еще не было начислений, то заявление не будет подано, так как расчетный лист еще не готов. Если неверно был указан период, необходимо нажать кнопку «Сбросить». Тогда поля «Начало периода» и «Конец периода» будут очищены. По кнопке «Закрыть» форма подачи заявления будет закрыта и действие по заказу расчетного листа отменено.